Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте представить тему моего доклада оценка эффективности однократной экспозиции геля при установке формирователя десневой манжеты. Хочу поблагодарить весь авторский коллектив за огромный вклад и помощь в это исследование. Установка формирователя тестевой манжеты — это неотъемлемый компонент протокола протезирования зубов, соборы на имплантаты. Существует два основных протокола. Это одномоментная установка и двухэтапные, когда после установки имплантации через 4-5 месяцев устанавливается формирователь. Назначение основной формирователя десневой манжеты это моделирование кисневого контура, высоты, формы, объема мягких тканей в области будущей ортопедической конструкции. В литературе есть данные о применении внутрь шахты имплантата препаратов с антисептика различных форм выпуска, как раствор, так и гель. Однако нет данных о целенаправленном применении какого-либо препарата в период установки формирователя десневой манжеты. Применение антисептического компонента, оптимальным антисептическим компонентом является хлоргексидин, по последним данным научной литературы, причем самая оптимальная концентрация это 0,12%, так как именно эта концентрация обеспечивает именно бактерицидный эффект, не бактериостатический, и сохраняет эффективность в течение длительного времени. Уже имеется опыт применения геля как с лоргексидином в названной концентрации, так и с растительными компонентами в виде дегидрокварцитина и экстракт караосины. Оба геля показали высокие противовоспалительные качества, кровоостанавливающие регенерирующие действия. Соответственно, научный и практический интерес представляет оценка именно временных параметров репарации и вместе в месте установки формирователя после однократного применения геля, однократной экспозиции, в условиях одинакового дизайна исследования. И целью исследования является оценить эффективность однократного применения гелевых форм, в составе с растительными компонентами дегидрокварцидин и экстракт каросина. и в составе с химическим антисептиком, это хлороксидин в концентрации 0,12%. Здесь представлен перечень публикаций на эту тему, как видно по годам. Исследование продолжает проводиться и по сей день. В исследовании представлены результаты сравнения разных гелевых форм. Первый гель представлен в составе с химическим антисептиком. Вторая форма геля с растительными компонентами без гексидинов. Вместо него использовался экстракт кариосины и дегидрокварцетин. Несмотря на разные составы, обе гелевые формы обладают рядом уникальных физических свойств. О них я еще поподробнее поговорю в дальнейшем. Более наглядно. Имеется патент на гелевую форму в составе с растительными компонентами. Как показал патентный поиск, гель показал высокие противовоспалительные, противовирусные бактерицидные свойства и кератопластические, высокие антиоксидантные, антигипоксантные. Группа исследований. Все пациенты разделены на три группы. Контрольная группа представлена пациентами, которым при установке вводили только однократную экспозицию раствором антисептика. Группа сравнения. Пациентам вводили пери, э, период установки формирователя раствор антисептика и однократно применяли гель с хлоркифсидином в составе. И группа, соответственно, исследования вводили гель с хлоркифсидином и гель с растительными компонентами без химического антисептика в составе. Дизайн мукогенгивальной пластики в области формирователя. Формировали слизисто надкостничный лоскут расщепленный. Забор аутотрансплантата проводили либо с неба, либо с бугра верхней челюсти. Проводили эпидемизацию свободного аутотрансплантата и фиксировали к принимающему ложу с помощью швов. Далее устанавливали формирователь. Дизайн применения геля – не представлял трудностей, благодаря уникальной форме в виде тубу, тубуса с конюлей и поршнем, по сути, как пластиковый шприц. Соответственно, было два дизайна. Установка формирователя без мокоденгивальной пластики и сочетанно с ней. Протокол применения геля. Сроки оценивали на 7 и 10 день по клиническим показателям и измерения. Соответственно, измерения проводили с помощью парадонтологического градуированного зонда. Здесь мы видим раскрытие имплантата на втором хирургическом этапе. уже это после раскрытия, через 4-5 месяцев после установки дентального имплантата. Измерение ширины орально и вестибулярно с помощью градуированного зонда. Измерение вертикального объема. И здесь мы видим собственно, нанесение геля на формирователь весны из тубы дозатора с конюлей. Наносим перед непосредственной установкой в имплантат. На правой фотографии установлен формирователь. Часть геля Благодаря его свойствам выходит наружу, и мы распределяем оставшиеся части по формирователю и по краю маргинальной десны. Можно заметить, что уже после распределения наблюдается кровоостанавливающие свойства геля по сравнению с правой фотографией. Здесь представлен состав гелей. Гелевая композиция одинаковая в обоих случаях, Различия лишь в активных компонентах. Гель с орбоксидином в качестве химического антисептика служит хлоргексидин в концентрации на 12%. Гель с корой осина и соответственно, вместо лобексидина имеет растительные компоненты. Это приготовление геля. Вот видно более наглядно. Гель с торбоксидином. Активные компоненты. И гель с с экстрактом кареосины и дегидрокурцетином без химического антисептика в составе. Несмотря на различия в составе, как было сказано, обе, обе гелевые формы имеют уникальные физические свойства. Это адгезивность, способность геля прилипать к высушенной поверхности как биологического происхождения, то есть мягкие ткани, весны, так и не биологического, как на иллюстрации, например, вот стеклянная палочка. Это гель с растительными компонентами. Вязкость, способность геля при выведении оставлять такую структуру, которая оставляет свою форму на долгое расстояние. Гель с растительными компонентами, обратите внимание. Текучесть, способность геля при выделении тянуть за собой остатки геля и работать по типу жидкости. Гель с корой Вязкость. Однородность. Обеспечивается за счет смешивания компонентов. И таким образом все равномерно распределяется. Все твердые включения и пузырьки. Воздуха. Плотность. Способность геля после выделения долго оставлять оформленную массу, не формируясь долгое время. И консистенция. Длительное время гель сохраняет э, свою пустоту. Okay. Гель с коровой Пластичность заключается в том, что гель после нанесения долгое время сохраняет свою плотность. Есть yes, скорой mm -hmm. За два года было установлено 67 имплантатов. Всем пациентам проводилось комплексное исследование. Оно заключалось не только в измеримых клинических показателях, но и в фенотипических показателях, которые мы. была таблица разработана моей Александровой Носовой в 2012 году. И по сей день ежедневно мы в практике используем эту таблицу для каждого пациента и назвали, это, соответственно, фенотипическим планированием. Все измер... Как было сказано, все измерения выполнялись в предумеренных парадонтальных зондов. Неизмеримые показатели оценивались визуально. Данные фиксировались в таблицу, разработанной э, коллективом авторов. Ну и перейдем к клиническим примерам. В данном случае пациентки установили имплантат, была двухэтапная методика. После установки имплантата через 4-5 месяцев устанавливали формирователь с мококингивальной пластикой. Аутотрансплантат собирался с убра верхней челюсти. Соответственно, этап раскрытия имплантата, забор аутотрансплантата с убра верхней челюсти нанесение на внутриимплантную часть формирователя геля с и установка его во внутренний Ч, а, Результат через 7 дней. На правой иллюстрации экспозиция геля не проводилась и проводилась. Разница видна. Через 7 дней в случае однократной экспозиции геля уже была 100% эпитализация, мацерации тканей и отека не выявлено, турбор адекватный, в случае же без экспозиции геля эпитализация была не полная, что видно, мацерация тканей наблюдается. Другой пример, исходная клиническая ситуация, оголение заглушки имплантата, а четвёртый звук, производилась лукогеневальная пластика. На этот раз аутотрансплантат брался с неба, достаточно большой, аутотрансплантат полтора сантиметра, как видно. Проводилась муховингивальная пластика, готовились формирователи кисневого маджета, нанесение с помощью вкуса, геля с и дегидрокварцетином. Соответственно, это состояние формирователя непосредственно перед внесением его имплантат. Установлены формирователи, фиксированы швами. Клиническая ситуация через 7 дней. Как видно, произошла уже частично 90% витализации. Мацерация ткани не выявлена. Отек умеренный в пределах нормы. Клиническая ситуация на 10-й день 100% витализации. Мацерация отека ткани не выявлена. Тургор плотный. Следит оболочка, бледно-розового цвета, физиологическая окраска. Состояние переимплантных ткани через 10 дней, измеряли вестибулярный объем десны, выявили увеличение его объема угу. в области 24-25 зума. Все данные были занесены в таблицу. Все это можно увидеть в статье, которая уже опубликована. Угу. Таким образом мы сделали выводы, что дизайн установки формирователя не влияет на срок регенерации. Установка свободного аутотрансплантата в область формирователя формирует объем десны, но на более глубоко лежащих слоях. при этом. Регенерация во всех случаях в одинаковые сроки. И мы сделали выводы, что на поверхностных слоях регенерация произошла исключительно за счет воздействия гелевой формы. И именно гелевая основа сама по себе является огромным преимуществом, потому что за счет нее идет пролонгированная активация всех активных компонентов. Капитализация во всех случаях была стопроцент уже на десятый день и в случае с гелем с растительными компонентами и с химическим антисептиком в составе. Во всех случаях применение геля оправдано, и мы это рекомендуем во всех случаях установки формирователя десневой манжеты. Химические свойства гелевых форм, как уже было сказано, именно за счет своей гелевой основы способствуют замедленному раскрытию активных компонентов, как в случае с химическим антисептиком составят так и с растительными компонентами без хлоргексидина. Соответственно, необходимо продолжать исследования, и мы считаем, что более перспективной как раз... Нужно работать над гелем без рогексидина в составе. У него есть ряд преимуществ, потому что э, отсутствует привыкание бактериальной флоры и, возможно, неограниченное применение этого геля. И целесообразно продолжать исследования именно в этом направлении. Спасибо за внимание. Позвольте я скажу пару слов как разработчик этой технологии и соавтор, кто непосредственно причастен к разработке этой продукции. В 2014 году мы взяли у компании «Фиталон» давно существующие исследованные несколькими институтами Санкт-Петербурга, в том числе разработки для регенерации в полости рта. Но, к сожалению, это направление очень крепко спало на тот момент. Мы попросили их изготовить для нас эликсиры с высокой концентрацией активных компонентов, один из которых обладал кровоостанавливающим действием, другой дезодорирующим, а третий минерализующим. В итоге мы поняли, что эти все эликсиры нужно объединить в один, потому что все эти компоненты нам нужны. В дальнейшем у нас появился ополаскиватель, который вы можете вот сегодня получить пробник у наших коллег и посмотреть. Он содержит также экстракт осиновой коры и медные производные хлорофилы. Нам удалось объединить несколько компонентов именно растительного происхождения, чтобы не ограничивать по длительности применения, частоте использования, длительности использования, длительности экспозиции. Используется это как в кабинете, так и для домашнего применения. По данному конкретно докладу, есть, мы предлагаем вам взять с собой вот такой журнал, это препринт статьи, которые появится к октябрю этого года, конференции Военно-Медицинской академии, кафедры общей стоматологии, где мы являемся партнером и организатором для Военно-Медицинской академии. Этой конференции мы вас тоже там ждем, здесь будет об этом реклама. А если вам тяжело нести эту публикацию, то вы можете попросить у коллег QR-код скачать ее в электронном виде. Это было в том, что есть много средств, которые. Либо содержит химический антисептик, либо субстраты для регенерации. Ну, анализируя рынок, как провизор, я могу сказать, нет средств, которые бы действовали и как антисептик, как субстрат для регенерации, а точнее мультинаправленный, чтобы и очищать от остатков массы ран, если мы говорим о хирургии, и стимулировать процесс обмена, репарации, регенерации и нормализовывать обменные процессы микроциркуляторного русла, и доставку кислорода в ткани, и поддерживать все эти эффекты длительное время, не вызывать привыкания, и иметь возможности применять сколько угодно долго. Мы вместе с технологом перебрали 28 вариантов основы, пока нам удалось ввести все активные компоненты в состав, чтобы они не выпадали в осадок, были стабильны, высвобождались замедленно. Ну и, в общем-то, нам удалось победить. Хочу сказать спасибо огромное компании «Фиталон». Потому что та разработка, которую мы имеем на сегодня, спасибо Виталию Панцула, я могу сказать, он активно тоже внедряет нас по всей стране, читая лекции от Калининграда до Дальнего Востока и за рубежом. И показывая, как он это использует. И в зоне забора трансплантата, и после любой хирургии, и формирователь Десны. А также это. И натирающие протезы, и натирающие брекет-системы. Это любые нежелательные повреждения в полости тра, рта, включая гидрогенного характера. Это препарирование маргинального края Десны под ортопедические конструкции. Мы имеем 36 состояний на сегодня по МКБ-10. Ну, сейчас будет МКБ-11, значит, ну по ней будем иметь. Где мы можем применять гель? Мы работаем с ней Астера, Санкт-Петербург для проведения исследований на бактерии. Мы работаем с НИИ гриппа, с Мородинцева для проведения исследований на вирусах. Мы имеем шесть клинических кафедр на сегодня. Мы занимаемся исследованием и с ортодонтами, и с ортопедами, и с имплантологами и так далее. И все это я делаю как частный научный деятель, можно сказать. Поэтому, если вы занимаетесь наукой, то давайте объединяться в команды. На сегодня мы можем предложить и готовые темы, и уже наработанные части исследований и привлечь как вот, да, в какую-то единую рабочую содружество. Спасибо вам за время и внимание.